Поздравляю, пусть бываются мечты, а душе вам желаю любви, счастья доброты. С годов, снова счастья, Все желаю я теперь что проблемы и не настя, земли вашу двери. Года, без генерал, чтобы Дед Мороз под елку положил скорей успел, чтобы счастье и здоровье, чтобы любовь и жизнь и смерть, и смерть. чтобы было на столе счастье, все желаю я тебе. Что проблемы мы и наши, Позаблили вашу дверь, дверь. Смотреться кругом с холодом Как отсыниваем детей Все, что в жизни ты захочешь Пусть приходит в этот день Буду слово счастья, всем желаю я теперь, вот, Что проблемы и не Настя, Позабыли вашу дверь в дверь.